На высшем уровне управления те немногие, различающие символы, имеющие доступ к смыслам. Они регулируют план и исполняют замысел. Это нечисть звездочет. Звездочет не потому, что звезды считает, а потому, что сутками напролет сматривается в небесную твердь и видит то, чего никто видеть не может. Давай подкрепимся, но туда и не пойдем. Нас ждут иные пути. Действительность? Все не так, как на самом деле. Ты талантливый соглядатой, но все же просто соглядатой. Вот и наблюдай, и понимай, о чем они там ведут. Муравьи! Меня больше интересует, что говорит мальчик, а не этот затерявшийся.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 Если пропетлять, лучше этого места не найти. Тут паспорта не требуется. Сиди себе. Да сиди. Некогда нам сидеть и скучать. Это силы.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 Посмотри на этих красавцев. С толку сбили и померли. Ладно. Эти, еще хуже учителей, выгружают на голову тонны умного мусора, выбрасывают полуправду. И какой результат? Мир летит в пропасть. Направление миру показывали философствующие идеологи. Так и хочется спросить. Ну что, человеч, помогли тебе твои умники! Ты скажи, как их всех убедить. Не надо никого убеждать, уговаривать. Делаем свое дело. Остальное устроит канцелярия. Покажем образец, как вообще все может быть. Запустим символы, все само сдвинется. Рычаг. Момент силы. Еще ли поздно? Поздно будет, когда солнце на западе зайдет. внимательно смотри вокруг и различай. Задавай вопросы в пустоту, каждый твой вопрос должен начинаться со слова ⁇ зачем ⁇ Только постоянно спрашивая ⁇ зачем ⁇ можно выйти по цепочке на самый верх главной тайне, разгадав которой все остальное станет понятным.